Здрасте, соучастники психологического канала Немиркин. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас за поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия канала Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, и вы помогаете нам в этом. Так что спасибо вам. А теперь вернемся к видео. Чувствуете ли вы, что искра в ваших отношениях погасла? Стал ли ваш партнер в последнее время все больше и больше отдаляться от вас? Будь то романтический партнер или платонический друг, нередко один или другой теряет интерес к отношениям. Возможно, они стали неуверены в вашем совместном будущем, или это происходит потому, что у вас разные приоритеты на данный момент. Хотя это может зависеть от множества различных факторов. В этом видео мы собрали шесть распространенных причин, по которым кто-то может потерять к вам интерес. Первое ⁇ они не уверены в том, чего хотят. Они перестали писать вам так часто после первых нескольких свиданий? Другая причина, по которой кто-то может потерять к вам интерес, может быть совсем не связана с вами. Возможно, они просто не уверены в том, чего хотят от отношений. Возможно, они проявили интерес к вам в самом начале, потому что пытаются понять, с каким типом людей они совместимы или хотят окружить себя. Второе. Отношения начались на почве похоти. Начинались ли ваши отношения с горячего и парного? Сексуальное влечение кому-либо – это то, с чего начинаются многие отношения. Хотя нет ничего плохого в отношениях, основанных на сексуальном влечении, есть риск, что отношения развалятся, как только первоначальное влечение исчезнет. Номер три. Вы не чувствуете себя уверенно. Вы всегда замыкаетесь в себе или смотрите вниз, когда разговариваете с кем-то новым. Часто ли вы чувствуете себя слишком застенчиво рядом с вашим избранником? Когда вы не уверены в себе или считаете, что недостойны хороших отношений, у вас может развиться тенденция замыкаться в себе или скрывать, кто вы есть на самом деле. Из-за этого те, кто на самом деле хочет узнать вас поближе и хочет продолжить с вами отношения, могут подумать, что вы не чувствуете того же. В итоге они теряют интерес и уходят. Номер 4. Вы слишком рано делитесь информацией. Вы когда-нибудь рассказывали человеку, с которым только что познакомились, все, что происходит в вашей жизни? Может быть, вы расскажете им о странном и мерзком сне, который приснился вам накануне вечером, или о хаосе, который творится в личной жизни вашей лучшей подруги. Что бы это ни было, для них это может быть слишком много. Если с человеком, который вам нравится, обычно принято делиться повседневными вещами, то чрезмерный обмен личными подробностями вашей жизни с человеком, с которым вы только что познакомились, может стать для него слишком подавляющим, настолько, что он начнет терять интерес к отношениям с вами. Номер пять. Вы встретились не в то время. Я знаю, что это звучит банально, но вы когда-нибудь задумывались о том, не встретили ли вы нужного человека в неподходящее время? Возможно, вы только что закончили университет и пытаетесь понять, чего вы хотите в жизни, в то время как они уже думают о том, чтобы остепениться. Даже если вы считаете, что идеально подходите друг к другу, разница в ваших приоритетах может в итоге отдалить вас друг от друга. Например, вам нужно посвящать свое время учебе и работе, и у вас не остается времени на отношения. В конечном итоге это может привести к тому, что один из вас начнет терять интерес к другому. И номер шесть. Вы не можете общаться здоровым образом. Может быть то, что они говорят, действительно вызывает у вас раздражение. Но вместо того, чтобы дать им это понять, вы держите это в себе, становитесь пассивно-агрессивным или начинаете отдаляться от них. Изменения в вашем настроении могут в значительной степени повлиять на то, как вы ведете себя рядом с ними. Если вы не сообщаете им о своих чувствах, они могут посчитать ваши внезапные изменения в поведении резкими и расстраивающими. Это касается обоих сторон, поскольку изменения в их настроении могут также повлиять на ваши отношения и привести к потере интереса к ним. Относились ли вы к какой-либо из этих причин? Что вы планируете делать по-другому? Независимо от вашей ситуации, мы поможем вам продолжать жить своей лучшей жизнью и продолжать жизненный путь, чтобы с каждым днем все больше понимать себя. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться им с кем-нибудь, кому оно тоже может быть полезно.